Доброе утро, мои любимые, мои родные! С вами Елена Дегурова и «Магия дня» на 13 июня. Я хотела бы подчеркнуть, что магия, я имею в виду не черная или белая магия, а именно таинство дня, которое мы можем использовать во благо для себя. И начну я со стихии сегодняшнего дня. Стихия дня сегодня – земля. Сегодня будут эффективны любые денежные и урожайные практики, ритуалы, медитации. Все, что касается денежных дел. Нарост доходов, на переход, для перехода на новый финансовый уровень. Сегодня вы можете делать любые талисманы на богатство. Мы их делаем в клубе Иркожителей. Это были спирали, это были денежные мандалы, смотрите записи встреч, это вы можете сегодня, 13 июня начать практику, о которой я говорила, рассказывала там, где луна в близнецах, это денежная дорожка, которую вы будете делать в течение месяца и потом в завершении такой завершающую практику вы сделаете для того, чтобы сделать магнит для денег, запечатать их и сделать магнит, манчок такой для денег, вот. Вы можете делать сегодня вазы для вазы богатства, шкатулку богатства. 13 июня вы можете начать делать, например, карту желаний, если вы хотите сделать, либо прописать желания, которые вы хотите, прям, знаете, так осознанно зажечь свечу, благовоние, поставить приятную музыку или практики вибрационные из моего сервиса исцеляющие вибрации, которые направлены на привлечение денег, и вот под эти практики вибрационные прописать те желания, которые вы хотите. Также сегодня благополучны любые практики относительно вашего бизнеса, на его развитие, на его рост, процветание, на удачу, на благосостояние, на достойную, сытую, благополучную жизнь в достатке. Сегодня великолепны будут практики, ритуалы прорыва, которые могут сдвинуть вперед любое дело, вырваться из замкнутого круга, изменить текущую жизнь к лучшему. Это может быть вы в отчаянии, и сегодня благополучен будет поиск помощи в состоянии отчаяния. Записывайтесь на консультацию, спрашивайте совета. Получайте этот, э, рекомендации, которые помогут вам выйти из замкнутого круга. А этот период, когда надо решить какую-то критическую задачу, когда других способов уже нет и поможет только чудо. Вот это тот день, когда действительно э, просите и дано будет, только просите изнутри, из души. Опять-таки, какие практики проводить в этот день, я даю в клубе жителей ссылочка на участие в клубе, чтобы стать участником, она есть под этим видео, она есть в ВКонтакте в моем профиле, либо в Инстаграм в моем профиле, нажимайте, и будет вам счастье. Там я даю все-все-все подробненько, какие практики надо делать в этот день. Далее, сегодня, 13 июня, великолепны любые практики и ритуалы, направленные на справедливость и правосудие. то есть на то, чтобы суд, если состоится суд, если у вас какие-то судебные заседания прошел честно, на избавление от преследований э, невинных людей. Опять-таки, преследования бывают разные. Может быть, э, не знаю, бывшим мужчина или женщина вас преследует. Вы можете сегодня провести ритуал на обрывание сексуальных связей. Кстати, у меня на канале, он э, в YouTube есть бесплатно совершенно найдите, он там один из первых, вы набираете «Освобождение, обрывание сексуальных связей», по-моему, называется, и пишите «Дигурова», либо заходите на мой канал или стоите прямо в самый-самый конец практически, и будет вам счастье. Там есть великолепные, мощные практики. Это на удивление, это самое востребованное видео на моем канале одно из самых востребованных видео на моем канале за все пять лет, которые я его веду. Поэтому обращайтесь к этой практике. Или, ну, если не находите, пишите, я или мои помощники вам найдут и дадут ссылочку. Пишите в комментариях, не могу найти видео обрывания связи. Помогите! И, кстати, если. Кто-то из вас увидел такую просьбу, и вы знаете, где находится это видео, дайте, пожалуйста, ссылку в комментариях, ответьте, давайте друг другу помогать. Вот, далее, что еще мы можем использовать в эти дни? А, да, это любые практики на справедливость в любых делах, на определение правды, на определение истины, а, допустимые ритуалы выявления тайных врагов и окончание с ними любых отношений. Это практики, вот если вы не знаете, что, что таит в себе тот или иной человек. Вот в такие дни, когда ну, ко мне обращаются, либо люди обращаются, чтобы узнать, что партнер тайного думает о них, что скрывает партнер по жизни или партнер по бизнесу, я подбираю вот подобные дни, и именно в эти дни я смотрю подобные ситуации. Так что тоже имейте в виду, что можно обращаться на консультации, когда мы можем узнать что тайное и сделать его явным для того, чтобы вы знали, как вам действовать в ближайшее будущее. Стоит ли связывать свою жизнь с этим человеком по жизни или по бизнесу, или стоит обойти эти острые углы, заведомо зная, что вас ждет. Вот, далее, сегодня, 13 июня, великолепно будет любая защитная магия любого рода от врагов от плохих людей от плохих ситуаций обстоятельств от нечистой силы от негативных воздействий от сложных и кризисных ситуаций пожалуйста используйте это, это не знаете пишите задавайте вопросы. вот прям в комментариях пишите лена не знаю какая практика я просто буду записывать видусики какие-то да, с рекомендациями конечно же большая часть есть в клубе иркожителей Буду еще добавлять много практик постепенно, чтобы вас не загрузить. Но вот вдруг вот вы понимаете, что надо вам это срочно, а в клубе вы этого не нашли, то пишите в комментариях, я буду понимать, что вам надо, и записывать видео по потребностям. То есть этот день великолепен для решения любых сложных и кризисных ситуаций. Также великолепны будут консультации на эту тему. Если вы в кризисной ситуации, то вот эти дни очень-очень подходят, легко находятся выходы, и вы знаете прям прям-пам-пам, и вот на консультации вы прям четко начинаете видеть именно в подобные дни, как выйти из этой ситуации, и мне легче вам помочь, и вы слышите вот то, что я вам даю. Откуда мы будем черпать энергию? Где же наше ресурсное состояние? Это опять-таки продолжается тема дома, это уход за домом, любые домашние дела, все, что связано с домом, строительство, ремонт, преображение вашего дома, выбор нового дома, нового города. Кстати, вот в подобные дни великолепно подойдет подбор места для переезда или активации вашей формулы счастья, потому что в такие дни очень-очень хорошо все складывается, консультации проходят прям как по маслу. Что это за консультации? Я астрологически делаю астрокартографию полную, детальную. Это значит, я беру вашу натальную карту по месту рождения, вашу натальную карту по месту вашего жительства. Смотрю, какие преграды и какие возможности, конечно, дает вам данный город, где вы проживаете сейчас и рассматриваем, либо подбираем по вашему запросу, вот вы хотите бизнес, например, да, чтобы ваш бизнес процветал, я тогда подбираю город или страну, в зависимости от вашей потребности, куда вам стоит переехать, либо чаще выезжать. Или вы сами хотите переехать, у вас есть несколько вариантов, тогда мы подбираем, какой из предложенных вами вариантов будет для вас и для вашей семьи во благо. Вот в эти дни великолепно эти консультации проходят, я их оказываю, обращайтесь, пишите в личку. Вот, далее, что по поводу снов, также сны осознанные, спрашивайте совета, или, может быть, вы увидели какие-то знаки во сне, они будут вам ответом и ключиком на любые ваши вопросы. А Также в эти дни благоприятны любые гадания, консультации, поиск ответа на ваши вопросы задавайте просите и дано вам будет вот на этом видео о 13 июня я завершаю я очень благодарна тем кто ставит лайки и делает максимальные репосты во все соцсети у меня видно тех людей которые с благодарностью относятся к тому что я делаю с уважением относятся ценят то что я для вас делаю, и отвечают мне взаимностью через лайки и через репосты во всех соцсетях. Спасибо вам, мои родные. Именно тем, кто это делает, я направляю дополнительные вибрации любви, нежности, здоровья, счастья. Пусть в вашей жизни случаются только благополучные, благоприятные события. Вот. И, конечно же, я вас призываю подписываться на мой канал в YouTube, поставьте обязательно колокольчик, чтобы знать о выходе нового видео. Как вы видите, их становится все больше. И у меня в планах еще есть другие тематики видео. Ну, В общем, все по порядку. Сейчас пока мы работаем с этим. С вами была Елена Дегурова, и я знаю, что с нами вы точно станете еще более счастливыми. Пока-пока!